Друзья, всем привет! Всем хороших выходных! Вот настроение хорошее, авторынок работает. Сейчас посмотрим, что у нас происходит с ценами. Пришли на проверочку данного автомобиля. На нем мы сегодня поподробнее немножко остановимся. Но пока пройдемся по ценам на данной стоянке. Начнем. Посмотрим, что у нас продается. Итак, смотрим... Сегодня давайте открывать не будем. Просто смотрим, смотрим сколько стоит у нас автомобилей Как видите, вот на одной стоянке в принципе довольно много автомобилей блин, до всех, чего тут только нет. Начнем. Вот стоит, пожалуйста, у нас Nissan, но вот серый цвет шестнадцатый год, стоимость 605 тысяч рублей. Фильтр. будет смотреть, где цена есть. А, Honda Shuttle, 16 год, 12 месяц, полтора литра. Гибрид. Передний привод, аукцион 4 балла. Статистика. Стоимость автомобиля 890 тысяч рублей. Передний привод, вариатор а, гибрид идет робот Toyota Allion 1.5 литра есть автомобили 1.8 на вариаторе в принципе хороший, неплохой неубиваемый двигатель, 2010 год 1.5 литра, аукцион 3.5 балла 63 тысячи пробег кстати, вот такой вариант Allion Premium, почему-то попадаются автомобили довольно с небольшими пробегами K-Car, всеми любимый Nissan Days 2016 год стоимость автомобиля 440 415 тысяч рублей Черный цвет, в голубом цвете 2017 год, 420 тысяч рублей Honda Jade Вот были у нас минивэнчики да? На канале у меня были минивэны До Jade я по-моему не добрался Довольно таки интересный автомобиль Кстати на этой стоянке проверяли Здесь было два, одного из них Забрали там шестиместный Шестиместный минивэн, обязательно доберемся До него, прям ну Реально клевый автомобиль Интересно, он снаружи, он интересно внутри. Это гибрид. У него очень интересный салон. Налитье зимняя резина, бесключевой доступ. 960 тысяч рублей он стоит. Honda Shuttle, 15-й год, полтора литра, гибрид 4WD, аукцион 3,5 балла. У нас есть 950 тысяч рублей стоит данный автомобиль. Литье обычное, не штатное. Кстати, знаете, мне нравится, когда штатное литье стоит. Оно смотрится шикарно. И неважно, что это, Тойота, Honda, Данисан. Штатное литье, оно как бы, ну, как сказать, так и есть штатное. Да, смотрите, сколько шатлов у нас стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Целых шесть штук стоит. Шаттл, еще один белый цвет. Тоже гибрид. Два гибрида у нас стоит. Стоимость Стоимость 865 тысяч рублей. Так, на этом у нас цена не указана. Серенький цвет. Все гибриды. Давайте эти посмотрим. Итак, стоимость, стоимость серого цвета. У нас не серого цвета, а шатлы. Кстати, тоже 4 воды. 15-й год 950 тысяч рублей. Белый цвет 865 тысяч рублей. Многие просят снять обзорчик на данный автомобиль. Обязательно доберемся до этого, наверное. А, постараемся это сделать сделать я постараюсь это там прямо на днях 1 миллион двести семьдесят тысяч четырнадцатый год 16 кожаный салон turbo начинает начинает вести такие автомобили едет он неплохо салон у него тоже довольно таки интересный. ну и посмотрите внешний вид да, наверное он во всем интересен за исключением наверное, наверное клиренса а, Фит у нас продается 16 год 1,3 730 тысяч. Фиты есть. 1,3 есть 1,5 литра. Также вариант. Ну, начинку у них у Honda. Что Фит, что Шата. У них одинаково. Кстати, Фит это вот один из самых популярных автомобилей. В данный момент идет два поиска. Фита, два поиска. Люди все как-то больше стали дистанционно все-таки машины заказывать. Возвратимся к теме, да, то, что все ли автомобили есть на дроме. Ребят, практически все автомобили, практически все есть на дроме, потому что, еще раз повторюсь, люди стали заказывать, стали покупать автомобили дистанционно, поэтому продавцам им нужно выставлять автомобили на дром. Там за некоторым исключением. Но вот сегодня он забрал автомобиль с таможни. Но не успел он его на дром поставить. Завтра, послезавтра он обязательно его на дром поставит. Еще один Игнис. Это гибрид. Это 4WD стоит. А, гибрид белый цвет. Так, я про черненький не... Ну, к черненьку вернемся. Я вам по стоимости расскажу. Гибрид 695 тысяч. Toyota Pass. А, тот автомобиль, да, который можно, в принципе, купить. Свежий год с нормальным пробегом. Ну, где-то 580, там, 620, 630 тысяч. Данный стоит 570 тысяч рублей. Белый перламутр, бесключевой, литья нет. Постоянно спрашивают вот эти вот автомобили. Ну данный автомобиль AD, NV150, то же самое, что Nissan AD. Постоянно спрашивают. Но а, поймите, таких автомобилей не так много на авторынке. И еще хочу а, момент да, сказать. Почему не берете поиск? Почему не беру поиск? Вот позвонил человек, попросил найти, да неважно, допустим, да, ту же самую вот такую одеху, да. Я просто пример привожу, допустим, ага, я говорю, дром открывали, да, открывал, есть там машины в наличии, ну да, там два, два автомобиля стоит. Ребят, ну какой поиск может быть из двух автомобилей? Поймите то, что поиск автомобиля это а, обход, да, грубо говоря, в двух словах, всего авторынка, зеленый угол, и у нас должен быть выбор. чтобы мы пересмотрели, чтобы мы знали, состояние всех автомобилей и из этого всего, что здесь продается, выбрать уже самый лучший. 17 год полтора литра 4 балла 535 тысяч рублей. Swift 16 год 1 и 2 у них мотор вот правильно написали некоторые пишут там 1 и 3 аукцион четыре с половиной балла четыре с половиной балла это очень хороший аукцион кстати вот кто не знает да как подразделяются оценки по аукционам ну грубо говоря от нуля но основная масса автомобилей Возятся 3, 3,5, 4, 4,5 балла. Пятерка там, это, можно сказать, новый автомобиль, эско-новый автомобиль. Но 4,5 – редкие, редкие экземпляры. Почему редкие? Потому что, да, потому что в Японии они стоят дорого. Toyota Corolla Field 2015 год, стоимость 815 тысяч рублей. Есть автомобили гибрид, есть автомобили 4 воды, есть автомобили передний привод звуки скуда шестнадцатый год 164 вд 1 миллион триста пятьдесят тысяч рублей вот такой автомобиль я, как бы старые скудики они довольно популярны до сих пор продолжают заказывать поиск автомобилей пробежных вот искать их а, довольно сложно но вот с новыми как-то их и на авторынке мало да и по городу их, в принципе у нас тоже мало минивен от семейства Toyota, семнадцатый год 4 воды это toyota wish 1 миллион сто пятнадцать тысяч рублей семнадцатый год естественно это идет рестайлинг toyota corolla Filder белый пеламутровый быть цвет, xenon плюс red цены нет nissan x-trail 16 год гибридная версия автомобиля Ярко такой насыщенный красный цвет на штатном лите, туманочки, диоды, повторители, я так понимаю, камеры кругового обзора, датчик прицелкновения 1 миллион 650 тысяч рублей. Lexus, левый руль, проходим мимо, левый руль. 14 год 24 1 миллион 470 тысяч рублей полноценная электричка даже три полноценные электрички 30 киловатт аукцион 680 тысяч рублей 17 год тоже 30 киловатт статистика 720 тысяч рублей и 14 год 24 аукцион 4 балла пробег 54 тысячи стоимость 650 тысяч рублей отвлекся я немного на телефонный звонок продолжаем вот смотрите вот уже стоит свежий кузов Да, Леон Примяха. Восемнадцатый год полтора литра вчера из японии отличное техническое состояние аукцион 4 bc статистика пробег 22 тысячи километров но цена цена уже конечно не 800 тысяч а не 700 тысяч 1 миллион 150 тысяч рублей. Кстати, скоро будет продаваться автомобиль а, с личного пользования премио с очень-очень маленьким пробегом и в очень хорошем состоянии. Я думаю, в течение, в течение месяца а, выставлю на продажу. Итак, еще один Toyota Corolla Fielder 2016 года, гибрид климат 855 тысяч рублей. Еще один с 3,5 балла девяносто пять тысяч рублей на данный автомобиль будет обязательно обзорчик по возможности на этой неделе потому что все больше больше еще раз больше их спрашивают это Solio, 17 семнадцатый год и 13 12 599 тысяч рублей стоит данное Солево. ну давайте сейчас вернемся к игнису посмотрим немножко по салончику его есть комплектации намного круче чем данный автомобиль но но в данный момент круче у нас нет. Вот такого плана идет ключик у автомобиля. Вы знаете, чем он такой примечательный со стороны, да? Вот смотрится, как такой мини-мини какой-то вот маленький проходимец, все 4ВД. У него довольно-таки неплохие, довольно неплохие свесы у данного автомобиля. Ну, начнем мы с багажного отделения итак багажное отделение слева справа у нас пластик здесь пенал прячется донкрат, ремкомплект ну в данном автомобиле не полный ремкомплект ничего страшного там снизу тазик да туда положить мы уже ничего не сможем никаких кармашков там ниш там такого нет здесь предусмотрена возможно установка полочки также задние сиденья они складываются получается ну как назвать? Это, конечно, не ровный пол, он идет со ступенькой, но тем не менее багажное отделение у нас увеличилось. И обратите внимание, да, то спинки задних сидений, они разделены на две части. Это тоже очень удобно. Как видели, складывается все очень просто движением одной руки. Поднимается, в принципе, все тоже очень просто. Значит, фиксатора здесь никакого нет. То есть она вот в одном положении. Почему я говорю, то, что это очень удобно? Да, да потому что посадили мы сюда третьего человека. И все. Вот, а сюда что-то накидали груз какой-то. Также еще вот не обратил внимания, есть розетка на 12 вольт. Есть подсветка, которая у нас почему-то не горит. Да, в данный, в данный момент не хочет она гореть. Вот, ребят, по месту. В принципе, место тут, ну, как сказать, довольно неплохо. Единственное, я при езде бы, да, поднял бы подголовники, наверное... О, о, о, совсем другое дело. Стало намного удобнее. Потолок, крыша высокая. Ну, сидуха с духа водителя она сейчас до конца, поэтому я немного упираюсь, как бы сюда коленками. Как жарко, а? Время у нас без 20.11. Вот что солнце палец сегодня, думаю, будет будет жесть сегодня на улице сразу перейдем к водителю здесь у нас все по стандарту да это 4 стеклоподъемника блокиратор там а, дверей блокиратор окон посадка в автомобиль в принципе неплохая сели сразу завели говорю можно хоть кондиционер включать руль идет обычный а, пластиковый обычно идет мультимедиа вот такого плана идет спидометр смотрите 12 мотор на спидометре на спидометре указано 200 управление собственно дуечки да Ну, что тут еще вам показать Аукционик, ладно мы сегодня аукционе не смотрим есть подогревы автомат варик да всевозможные там вспомогательные функции автомобиля обычные обычные крутилочки. Вот, торпеда, она такая, идет, знаете, вот не под углом, да, прямая, что ли, как ее назвать, даже не знаю, как ее назвать, то есть это, это очень удобно, вот, а некоторые, знаете, кладут сюда коврики, а коврик со временем выцветает, прилипает, торпеда выцветает, потом, когда машину продают, не знаю, там три года туда не залазят, бац, у тебя тут пятно такое получается, вот, а по месту, в принципе, довольно неплохо здесь место, так, опять прервался я на телефонный звонок. Дверные карты, колонка, пенальчик, бутылочница, подстаканник. Называйте это по-разному. Называйте это как хотите. Бардачок. В бардачке есть еще одна, одно вот такое вот углубление. Здесь у нас идет тоже... Ну, не знаю, что сюда ложить. Я телефон туда не буду класть. Да, как-то неудобно в дороге тянуться, блин, залазить туда. Ну, не то это. Только вот так как-нибудь. Здесь у нас два подстаканника. Вот, и в принципе, в принципе, наверное, все. Пойдем, посмотрим на моторный отсек. Можно заглушить автомобиль. Цен, ценник я не сказал, да, автомобиля? 4WD 765 тысяч, 2016 год. Подкапотное пространство, автомобиль маленький, подкапотное пространство большое, здесь все ну реально четко и ясно. Смотрите, автомобиль, я так понимаю, только пришел, поэтому двигатель не мытый, не мытый вообще, то есть его никто не подготавливал с ним, никто ничего здесь не делал. Так, ну что здесь показывал? Здесь уже были неоднократно. Сейчас еще что поищем. Я В принципе, ребят, наверное, искать сегодня уже ничего не будем, потому что ну, прошли довольно, э, довольно много автомобилей. Да? Авторынок у нас большой, оставим, оставим на завтра. То есть не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всегда будете в курсе новостей про правый руль. Просто немного показываю вам стоянки, то что э, автомобили, хотел сказать, автомобили забиты. То, что стоянки, они действительно подзабиты. Выбор, в принципе, есть всего. Ладно, всем хороших выходных, всем удачного настроения, а мы идем дальше продолжать искать для вас автомобили.